Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Дева,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 Это значит, что вы будете находиться на финишной прямой в решении каких-то крупных финансовых задач, которые вы ранее поставили перед собой. Это период, когда вы можете находиться на этапе сильных перемен в вашей жизни. И в первую очередь эти перемены могут касаться опять-таки либо вашей финансовой сферы, либо сферы близких взаимоотношений. Соответственно, момент разворота Марса может максимально сфокусировать в середине месяца ваше внимание на этой сфере жизни. То есть это либо близкие отношения, либо финансы. И в то же время вы можете ощущать нехватку энергии в этот период. И в целом действительно первая половина месяца и особенно середина месяца не подходит для важных начинаний. Но зато вторая половина ноября – это уже время, когда э, ваши наработки будут наконец-то находить реализацию. И это период, когда будет ощущаться движение вперед. Часто Марс в восьмом доме создает самые различные стрессовые ситуации. И, соответственно, разворот Марса будет способствовать тому, чтобы наконец-то получилось решить э, этот вопрос, который заставлял вас понервничать. С 1 по 6 число Меркурий будет делать квадратуру к Сатурну и будет затронут ваш сектор финансов. Меркурий — это ваш управитель, управитель вашего знака, поэтому вы очень чувствительны к его аспектам. И начало месяца для вас связано с работой, зарабатыванием денег, монетизацией вашего хобби. В этот период финансовые дела могут идти не так хорошо, как вам хотелось бы, но э, это замечательное время для того, чтобы увидеть свои недочеты э, в плане заработка денег и в плане э, ваших каких-то просчетов денежных. Э, это замечательное время для того, чтобы устранить ваши ошибки в личной бухгалтерии и далее уже э, иметь возможность либо накапливать деньги на что-то, э, либо более эффективно вести учет. Тем более, что 3 числа ваш Управитель Меркурий развернется в прямое движение в вашем финансовом секторе. И это, безусловно, тоже будет способствовать тому, чтобы вы сфокусировали свое внимание на теме финансов и заработка и начали внедрять в жизнь что-то новое и лучшее. И такой период будет длиться по 10 ноября. Период максимальной фокусировки на финансовой тематике и после 10 ноября Меркурий переходит в ваш третий сектор, поэтому будет много общения, переписок. Это период, когда стоит встречаться с людьми, выходить в свет, не засиживайтесь дома, ваша удача ждет вас в процессе разговоров и поездок. 9 числа Венера будет делать оппозицию к Марсу. Венера — это наши желания, Марс — это наши возможности осуществить эти желания. А также Венера и Марс — это образ женского и мужского в астрологии. Поэтому, когда эти планеты находятся в конфликте, то может быть сложновато находить общий язык с противоположным полом. Но на самом деле путь решения ситуации по данному аспекту лежит в том, чтобы понять собеседника, принять его точку зрения, пойти на компромисс и уступки. Но учите, что у вас данная позиция будет на финансовой оси, поэтому будьте предельно осторожны в финансовых решениях вблизи этого аспекта. 10 числа Солнце будет делать трин к Нептуну, и будет затронут ваш сектор коммуникации и сектор взаимодействия с людьми, это может дать долгожданную встречу с каким-то человеком, это может дать очень приятный разговор или совместную поездку с кем-то, и данная поездка вас очень сильно вдохновит. 12 числа Юпитер соединится с Плутоном в вашем пятом секторе. Это знаковое соединение 2020 -го года. Всего Юпитер и Плутон встречались трижды, и это будет третий и последний раз. И, соответственно, по данному соединению происходит закрытие какого-то важного цикла, важного этапа в вашей жизни. Это может быть связано с вашим ребенком, это может быть связано с личной жизнью, какая-то эпопея завершится. Это может быть связано с вашим делом, которое вы развиваете, с вашим хобби. В любом случае ваши интересы и приоритеты могут меняться вблизи этого соединения. И вместе с этим появится ощущение, что освободилось место для чего-то нового. 15 числа будет Новолуние в Скорпионе, в вашем третьем доме. Скорпион — это знак, который любит напряжение, активность. И так как Новолуние происходит в вашем секторе разговоров, поездок, то напряжение может быть связано именно с этими темами. Старайтесь вблизи Новолуния не начинать конфликт с кем-то, иначе он будет иметь длительные последствия. В целом это хорошее новолуние для того, чтобы исследовать какой-то вопрос, начать изучать что-то, что вам безумно нравится. Это хорошее новолуние для того, чтобы решать важные вопросы, связанные с автомобилем. Тем более, что Марс уже развернется в прямое движение. И это значит, что вторая половина ноября очень подходит для того, чтобы покупать автомобиль или скажем так апгрейдить тот который у вас уже есть с 14 по 19 число солнце будет в хорошем аспекте к юпитеру сатурну плутону и это замечательное время для того чтобы изучать то что вам нравится для поездок с близкими людьми которые дороги вашему сердцу в целом этот аспект больше подходит для Практической направленности, то есть, для того, чтобы делать то, что принесет какие-то плоды, результат. Но также данный аспект может говорить о большой концентрации, о желании чего-то добиться. И это, кстати, может распространяться также и на сферу личных взаимоотношений с кем-то. 17 числа Меркурий будет делать оппозицию к Урану. И, к слову, данная позиция была дважды в октябре месяце, поэтому ситуации по Тому аспекту могут повторяться, если вы смотрели мой гороскоп на предыдущий месяц, то знаете, о каких датах идет речь. Этот аспект будет на вашей позиции домов 3-9, которые отвечают опять-таки за коммуникацию, поездки. Уран заставляет взглянуть в будущее, поэтому по данному аспекту вы можете резко решить, планировать какое-то путешествие или планировать даже свое будущее, свое обучение где-то. В целом данный аспект говорит о том, что не стоит все-таки отрываться от Земли. Старайтесь смотреть в будущее, старайтесь планировать, но в то же время и не теряйте текущий момент. 21 числа Солнце переходит в Стрелец на месяц. Ваш четвертый дом, который отвечает за недвижимость, семью, родителей, и это может создать особенный фокус внимания на этих сферах, к тому же Солнце способствует тому, чтобы прояснилась какая-то ситуация, чтобы вы разобрались в чем-то. Если были сложности с переездом, сложности в отношениях с родителями или какие-то трудности с документами по недвижимости, то на. В таком транзите эти все ситуации удастся решить благоприятным образом. 21 числа Венера переходит в ваш третий сектор по середину декабря. И это будет замечательное время для того, чтобы развеяться, получать новые эмоции в путешествии, в общении с самыми разными людьми. Вообще, ноябрь будет будто бы вас выталкивать из привычной среды, будет вас подталкивать к тому, чтобы у вас были новые знакомства, новые впечатления, новые поездки. И особенно ярко вы сможете это ощутить уже в конце месяца. 24 числа Меркурий будет делать трин к Нептуну. Опять-таки будьте внимательны к данному аспекту, так как Меркурий является вашим управителем. Этот день не подходит для подписания важных бумаг. А также будьте очень внимательны к тому, что вы обещаете другим людям, а также какие обещания вы получаете. В целом по данному аспекту вряд ли что-то из обещанного на самом деле э, сбудется. Это больше аспект иллюзий и аспект, который говорит о том, что вы склонны неправильно понимать и трактовать то, что слышите. И точно так же ваши слова тоже могут быть восприняты иначе. С 27 по 30 число Меркурий будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Это тоже очень важное для вас время и по сути для вас это силовая точка ноября. Это период максимальной активности, и если вы сами не будете инициировать какие-то важные процессы, то могут возникать обстоятельства, которые будут заставлять вас действовать и принимать какие-то решения, определяться. 27 числа Венера будет делать оппозицию к Урану, и данный аспект может дать эмоциональный дисбаланс. Поэтому лучше в этот день полагаться на разум, а не на эмоции. 29 числа Нептун разворачивается в прямое движение в вашем седьмом секторе. Это может создать какую-то запутанную ситуацию в личных отношениях. Это может создать большой фокус внимания в целом на теме отношений. Но Нептун опять-таки это планета иллюзий обмана и самообмана. И в этом контексте конец месяца не самое благоприятное время, чтобы принимать важные решения по поводу ваших взаимоотношений с другим человеком. Будет это работа или личная жизнь. 30 числа будет лунное затмение в знаке близнецы в вашем десятом доме. Лунное затмение это всегда кульминация, завершение какого-то процесса. Десятый дом отвечает за статус, за карьеру, поэтому по данному затмению вы можете получить долгожданную должность или будет меняться ваш статус. В целом, десятый дом отвечает также и за стремление человека, поэтому если в вашей жизни была тема, которую вы целенаправленно шли, то по данному затмению вы можете наконец-то получить результат. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Если вам интересно обучение астрологии, обязательно подписывайтесь на рассылку о новостях нашей школы, а также подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы читать каждый день полезные статьи и быть в курсе всех новостей. Будем с вами на связи. Пока-пока!